Итак, смотрите, мужчина, какой нам видится, такая будет жизнь. Это философия тоже, восприятие мира. Женщина, прежде чем замуж выходить, должна очистить свое восприятие мира. Она должна понять, какой должен быть мужчина. Это непросто, потому что притяжение же есть, и оно основано на моем понимании. Если у мужчины идет энергия вниз, и мне такие мужчины нравятся, значит они будут меня мучить. А если мужчина идет энергия вниз, то вверх, то от него не втыкает. Такого мужчин не втыкает. Такого нет. Более спокойное чувство. Но потом отношения развиваются во всех отношениях. Даже у святых дети рождаются. Вот они вместе живут, как путем, они вроде святые, возвышенные люди, откуда дети появляются непонятные. Это, это нормально, это всегда возникает, вот эта вот половая энергия между людьми возникает, само собой. Это не является чем-то таким труднодостижимым. Труднодостижимые — правильные отношения в семье, возвышенные, труднодостижимые. Но когда человек создает семью, он должен к этому стремиться, к этим отношениям, должен правильно представлять Личность, к которой он притягивается. У женщины же тоже красота бывает разной. Женщина — это воплощение энергии Любви. Есть мужское тело, есть женское, есть мужское рождение, есть женское рождение. У нас есть три центра разума — лобный, сердечный, паховый. Эти три центра разума связаны с тремя качествами души. Первое качество — во лбу знание, энергия знания. Если человек хочет достигнуть понимания этого мира, он хочет понять, познать все, постичь, достичь то он рождается в каком теле? В мужском. Кстати, человек побеждает, преодолевает, достигает, он хочет понять, постичь, и в конце концов становится мудрецом, мудрым человеком. Если человек хочет гармонии, счастья, любви, заботы, нежности, чистоты, верности в отношениях, то он рождается в женском теле уже. Это следующий центр разума, связанный с энергией любви, сердечный центр. У женщин очень открытое, чистое сердце от природы. У мужчин очень много силы в разуме, они любят рассуждать, доказывать, что-то объяснять. Все мужчины. И третий центр, он не связан с полом, это центр стремления к жизни. Все люди хотят вечности, все люди хотят жить. И у мужчин и у одинаково работают, связаны с самосохранением. Но вот эти два вот центра, первый и второй, они делят людей пополам. Пополам, да? По-полам. Да? Есть пол мужской, есть пол женский. Итак, соответственно, природа поведения тоже абсолютно разная, разные взгляды на жизнь, разное мышление, разные представления жизни об отношениях, все абсолютно разное, полностью. Но если гармония возникает на более высоких центрах, семья легче создает глубочайшие отношения любви, возможность принять человека легче. Если отношения возникают на очень низких центрах, то принять друг друга очень трудно, потому что... Больше препятствий для достижения чистой любви. Любовь оскверняется быстрее, потому что энергия идет вниз. Где люди встречаются, когда они хотят создать семью, когда энергия идет вниз? Во-первых, у них представление о любви это чисто секс у таких людей, и они встречаются на дискотеках, там, где энергия идет вниз у людей в отношениях. Танцы такие есть же разные, есть танцы более возвышенные, когда вверх люди танцуют вверх. знаете? другие танцы пошли. И люди встречаются, то есть они и там, и там встречаются, но цели разные. В зависимости от цели, потом такая будет и жизнь. Куда пошла, сила там и жизнь потом будет развиваться. Если энергия идет вниз, то мужчина обычно в таких отношениях быстро начинает. Ну, он постоянно хочет секса, ему то нужен только секс и все, больше ничего в жизни. Он ни о чем думать не хочет, работать не сильно хочет, только секс главное для него. Работает, потому что как-то надо жить. Постепенно появляются вредные привычки, он начинает пить, курить, там, изменяет потихоньку незаметно. вот. То есть он начинает жить как хочет. Ну то есть, потому что а, от секса уже счастье, ну, тает постепенно. В этом мире существует такое правило, что любой вкус материального счастья тает. Я с детства полюбил халву с орехами и с маком, и, воздавая ей хвалу, вкушал ее со смаком. Но, увы, увы, увы, я утратил вкус халвы. <сélок> <сélок> <сélок> Такой детский фильм был про царя, который искал того, кто ему вкус к халве привьет. Нашелся мудрец, который говорит, если будешь все делать, как я скажу, появится вкус к халве. И он дал ему знания любви в разлуке. Будет разлуки, Он повесил хорву от потолку, закрыл его снаружи, всю стражу убрал. С этого места царь рал, хотел кушать. Три дня смотрел на халву, жрать было нечего. Он такой жизни не привык, уже обещал уничтожить, показнить этого человека. Этот человек придумал такой механизм, что он через три дня, прежде чем дверь открыть и царя выпустить, он сначала халву опустил начал есть хавун появился вкус вкус появляется когда мы разлучены понятно да? поэтому а, разлука увеличивает счастье в отношениях нужна разлука поэтому не обязательно каждый день спать вместе не обязательно иногда нужна разлука для того, чтобы отношения стали глубже, чище, возвышеннее. Итак, э, вот эта гармония между мужчиной и женщиной, она имеет свои законные правила. Первое правило такое, она всегда тает, потому что мы хотим эксплуатировать любовь, мы хотим использовать близкого человека для наслаждения себя. Как женщина использует мужчину? Записывайте. Она, ну, потому что вы забудете живую, запомните то, как мужчина вас использует. Записывайте, это важно, да. Женщина первая хочет, чтобы ко мне нежно относились. Она хочет, чтобы мне создали комфортные условия. Два. Она хочет, чтобы обо мне заботились. Три. Она хочет, чтобы меня выслушивали. Причем... Как бы я ни говорила эмоционально, мне надо обязательно выслушать. Четыре. Женщина хочет гарантий. Она хочет, чтобы мужчина точно был со мной и обязательно остался жив и здоров все это время. Хочет гарантий каких-то в жизни. Если мужчина уходит из жизни близкий, она причитает, кричит, «Почему ты меня оставил?» и плачет. «За что ты так поступил?» Но он не может же сам управлять своей жизнью. То есть человек сам себя не рожает, сам не уходит из жизни. Но женская любовь, она такую природу имеет. Такая она вот. Дальше. Женщина хочет... Взаимности в отношении. Взаимности для нее означает, чтобы мужчина также себя вел, как она себя ведет. Вот так же тоже. Хотя бы наполовину. Женщина хочет роскоши. Иногда это выражается просто в том, чтобы меня не трогали. Просто в комфорте, тишине, спокойствии. Но она хочет спокойной жизни. Иногда это выражается в покупке золота, которое меня украшает. Ну, у всех по-разному. Если кто-то думает, что я почу просто тишины. А просто тишина – это как минимум трехкомнатная квартира, понимаете? Женщина хочет детей в отношении детей она хочет обязательно. Иногда даже не знает об этом. Иногда начинает жить совместной жизнью, узнает потом со временем и так далее. И теперь дальше самое интересное. Все она это называет любовью и взаимностью, а все остальное вне этого она не считает ни любовью, ни взаимностью. Она считает, что на это не надо тратить время и жизнь. Например, у нас ребенок появляется в семье, она говорит: это цель нашей жизни мужчине. И она считает, что он также должен думать. И если у вас ребенок появится и вы даже лекции мы слушали, все равно вы так будете считать. Потому что так действует энергия эгоизма женского, она огромную силу, непреклонную имеет. И поэтому для мужчины, смотрите, интересные правила, для мужчины вот то, что я сейчас перечислил, это закон, по которому надо женщиной себя вести. И также аскеза, тяжелейшая аскеза для его психики. Перечисляем виды аскезы. Первое, что записали. Нежно, нежно к женщине относиться, мужчине, очень тяжело. Когда они встречаются, только нет проблем. Но понимаете, нежность означает, когда к жене, которая тебя пилит постоянно, которая мучает постоянно, не хочет готовить, валяется в кровать целый день. Говорит, «Ты сам разогрей». Вот к этой жене, которая уже с тобой немного пожила и расслабилась, женщина склонна расслабляться в жизни, не хочет напрягаться вообще, расслабилась уже, но тебя смотрит. Иди, иди сам, иди разглядеть. Вот к этой самой жене ты должен всегда с ней разговаривать очень нежно и это очень трудно теперь кто это должен понять что это трудно мужчина или женщина женщина должна это понять если у мужчины хотя бы один раз получилось Она должна быть Ему очень благодарна за это. Второе правило. А? Забота. Забота означает... Вот женщина — это пушинка такая. «Держи меня, соломинку, держи меня, Куда меня по жизни не мотала, «Держи меня, соломинку, держи меня!» Когда в душе стормит 12 баллов, «Держи меня, соломинку, держи меня!» То есть забота означает, женщина вытворяет, что хочет, но относиться к ней надо, как пушинки в это время. То есть надо так очень аккуратно разговаривать, прикасаться, То есть, выбирать манеру, слова, расстояние, место, время для слов, высоту, силу голоса. Ты слишком громко мне это сказал. Повтори потише. Причем, когда женщина тебе будет говорить, что надо делать, это вызовет взрыв в сердце. Она будет говорить. Обязательно. И будет еще тяжелее так делать. Когда она говорит, разговаривай, не жни. Моя хорошая, я тебе так, как хорошо. Еще не жни. Чего ты скулишь? Она себе, кстати, позволяет, что хочет. Казать, что хочет, может. Но, кстати, очень нежно. Чего ты скулишь? Меньше нежно. Вот. Нежнее. И так далее. Причем у каждой женщины свои были по допустим, некоторые думают, я так никогда не делаю. Ну значит вы делаете как-то по-другому. Сто процентов у каждой своей прибабахи есть, и все эти прибабахи мужчина должен изучить и вести себя очень аккуратно, женщина. И сразу у мужиков возникает один только вопрос ко мне, вообще только один, «Олег Геннадьевич, нафига мне все это надо?» Ответ сейчас скажу, что женщина является обладательницей энергии любви, а без любви мужчина жить не может. У него есть только два источника любви, официальные и еще несколько неофициальных. Два официальные это женщина и дети, которые из нее появляются неожиданно. Берешь, кстати, берешь замуж вот одну такую, причем она такая обычная бывает стройная, еще в это время. Берешь замуж такую стройную. Знаете, когда замуж берешь, она такая невинная, так невинно выглядит вообще. Она вот сама прям чистота. Когда берешь замуж девушку, ты думаешь, она вот она одна и будет моя. Он еще не знает, что она очень сильно связана, по своей природе женщина очень сильно связана с родственниками. Ты вместе с женой берешь тещу, сто процентов. Не то, что она там сама по себе будет, а ты сам по себе, ничего подобного. Она тебя достанет обязательно. Потому что женщина по своей природе очень сильно связана со своими родственниками. Это ее природа. Причем бывают отрицательные связи, и она постоянно жалуется на свою мать, на тещу. Бывают положительные, она постоянно хорошо о ней говорит. Но не говорить она о родственниках не может. Потому что она очень сильно связана со своими родственниками женщин. Но это еще не все. Ты берешь также ее отца, который будет тебя мучить. Иногда нет, но чаще всего, да. Ты берешь ее, иногда даже кошечку, придется брать кошечку, тоже родственник. Если у женщины есть кошечка, значит, тебе придется с этой кошечкой тоже обращаться хорошо и нежно. Даже если она будет какать у тебя на подушке. Потому что женщина, она это воспринимает нормально. Ну, покакала, она же животное не понимает. Ну, что ты паришься? Ну, сейчас постираю, ну, че... Женщина считает, что как бы кошечка, она хорошая, и все беспокоится, что накакает на подушку. Ну, не проблема вообще. Вот. И забота означает принять это. Принять. Надеяться, что когда-нибудь кошечка. Ну так бывает, что делать. Как-нибудь, каким-то каким образом мы не возьмем новую. <звы> Заботиться означает э, внимательно очень смотреть на то, что женщине нужно, потребности изучать. Потребности э, у женщин не такие, как у мужчины, поэтому они кажутся глупыми для мужчины. Например, у женщины есть потребность в тишине. Допустим, женщине надо иногда вообще ни с кем не разговаривать. И мужчина должен это понимать. Причем мужчина-то, у него другая потребность. У него потребность постоянно эксплуатировать внимание жены. Он должен и оказывать внимание, а он его эксплуатирует. Он, допустим, приходит домой и к жене сразу. А у жены сегодня потребность, чтобы к ней никто не подходил. И он говорит, ну, знаешь... Я сегодня не смогу быть рядом с тобой. Он говорит, «Да что такое? Ему-то хочется быть рядом. Причем интересно, что у женщины, она так психика устроена, что она наполняет своим настроением всю квартиру. Даже кошечек и собачек, все зависят от нее, от ее настроения. Шторки, с флажками у вас дома или нет, мужчина? Нет, а какие? Такие, в цветочек, да? Это мужская энергия, цветочки, или женская? Не мужская. Хорошо, у вас шторки в цветочек. Обои в цветочки, да? Кровать, она такая? Или такая? Такая, да? Это женская тоже энергия. Дальше. На кухне у вас так? Или так? Так, да? Тоже женская энергия. Движемся дальше. Заходим в зал. Эти шкафы все. Так же, да? А ваш стол, кабинет у вас как? Или тоже так? Вот так. Ну, здорово. Хотя бы одно место есть, и можно отдохнуть. Так вот, в доме все женское, а не ваше. А деньги зарабатывать вы должны. Вот. И настроение, атмосфера в жене, тоже в доме женских. Когда вы домой приходите с работы уставшей, а у женщины как раз вот этот период, у нее все зависит от движения Луны. И Луна каждый день, у нее 28 периодов движений. 28 звезд на нее влияют. Луна каждый день новый день под новой звездой находится. И вам приходит, и так как Луна под новой звездой, у женщин новое настроение сегодня. И где-то ну, процентов 30 настроений отрицательные. То есть вы приходите домой, и вам дома мужчина отдыхает. Он испытывает дома комфорт от энергии женской любви, вот этой женской энергии. Вы приходите домой испытать комфорт, потому что вы пахали, как и шаг а тю потому что сегодня у женщины некомфортное настроение и это некомфортное настроение передается детям всем жучки внучки репки и всем что всему что дома находится даже тараканам потому что женщина полностью создает атмосферу энергетическую и вы подходите к ней и говорите, что такое и она говорит я тебе трогаю. И в этой ситуации вам придется очень заботливо к ней отнестись и пойти, куда глаза глядят. А глаза глядят в кабинет, если он есть. А если нет, тогда куда-нибудь подальше. Потому что все остальное женская в квартире. Интересно. Ну ладно, движемся вперед дальше. Итак, мужчина. Следующее. Что у нас там записано? А? Выслушивать. Третье. Что у нас? Выслушивать. Выслушивать мужчина должен. Смотрите. Мужчина, у него эмоциональность в 6 раз слабее, чем у женщины. Эмоциональность исходит из сердца. У мужчины в сердце дырка. Не защищено сердце вообще. Вот здесь у него такой ву, такая сила у мужчины. А здесь дырка. У женщин здесь дырка. Когда мужчина нажимает на женщину, такой, я тебе не хочу сказать, Он и нажимает на нее, он не понимает, что... Он что делает? Он ей делает операцию без наркоза. Потому что у нее психика настолько чувствительная у женщины, что ей просто даже простые мужские слова ей тоже тяжело слушать. А когда мужчина давит еще психически, там, принципы свои, правила, мне вообще психика замыкает, она перестает думать, женщина в этом момент перестает думать, и она не понимает, что хочет вообще у Что такое вообще? У нее все заклинивает в голове. И у нее вот здесь накапливаются эмоции, эмоции, эмоции, эмоции, сильнее, сильнее, сильнее сильнее, сильнее, он давит больше, потому что он ждет ответа, реакции, а ответа не будет, потому что у нее блокирована психика уже вся. Она не может ответить, она стоит, смотрит на нее. Вот так вот. А у нее вот здесь копится сила эмоциональная. Копится, копится, копится. И у него же здесь дырка. Он же не знает, с кем он сейчас это связался. -то. А у нее здесь сила эмоциональная. И она ему говорит, уже когда накопилась. Слушай. Отстанет от меня, а! и по сердцу баба, а у нее там дырка. Вот. Ему больно вообще стало. Не с того, чтобы по его понять, он как бы ей демагогию свою объяснил, а она не врубилась, вообще дура какая-то досталась. Вот. А они все такие, кстати, ну, что делать? Вот. Все объяснил, вроде по-мужски. ну Все понятно же. А она, вместо того, чтобы сказать, что все понятно, она мне ну, в сердце прям ножом. Знаете, как обидно женщина. Страшно обидно, когда эмоционально женщина отвечает. Обидно жутко просто. И эта обида в чем выражается? Он такой... И думаю, ну все. И опять демагоги. А ей еще тяжелее, она еще эмоции. начинает скандал. Неуправляемая цепная реакция уже начинается. Потом. И доходит, два варианта есть. Или они расходятся по углам и дышат первый раунд закрыть <laughs> второй обязательно потом или они бьются до последнего то есть сначала летит самое дорогое вот у женщины самое дорогое от посуда мужчина посуду бьют чтобы это отомстить а у мужчины самое дорогое это его там книги всякие она идет ему прямо туда в кабинет и так... эту книгу самую дорогую швыряет Почему? Потому что он ее не понимает, она хочет, чтобы он понял. Берет самое дорогое, а потом уже дальше у них идет ну, как бы борьба с самыми влиятельными оружиями. У мужчины самое влиятельное оружие это кулаки, а у женщины когти и зубы. И он ее как бы начинает мутузить, а она ее кусает и царапает. Это последняя, так, завершающая стадия отношений. Весело, нет? Как? Нет? Это результат нежелания любить. Теперь вы скажете мне, Олег Геннадьевич, а драться с близким человеком — это вообще нормально или нет? Знаете, какой ответ? Это «обычно» не нормально, а обычно. И причина таких вещей только одна – нежелание любить, и все. Цепная реакция развивается, ничего не сделаешь, люди теряют мозги. Некоторые не дерутся, а потом месяца три не разговаривают. Хрен редки не слаще, понимаете? Есть разные способы реагирования, и если такое произошло, надо понять, что просто произошла цепная реакция, потому что мы не хотим любить друг друга. И придется прощать. Потому что эта реакция возникает не потому, что человек этого хочет, а потому, что он наказан за то, что он неправильно живет. И измена это то же самое. Это тоже результат нежелания заботиться или выполнять свои обязанности. Итак, смотрите, говорить. С эмоциональной женщиной, мужчине очень тяжело. Когда женщина говорит, слушай, пойдем, я тебе кое-что скажу. Она берет его за руку и думает, что сейчас самый важный момент в нашей жизни был. В это время он начинает тяжело дышать. Говорит, слушай, может завтра... Так ведь бывает, да? Она думает, блин, так я же вообще, ну я же ему хочу вот прям по-доброму что-то хорошее сказать. Он боится страшно, потому что сердце не защищено. А у женщины очень много эмоций. Страшные вещи происходят. Мы не знаем друг друга вообще. Следующее. Гарантии. Женщина считает, что мужчина должен гарантировать все, Вплоть до того, что его не искалечит, что он не врежется на машине нигде. Полная гарантия безоблачной жизни навсегда. Женщина уверена, что мужчина должен зарабатывать столько, сколько мне надо. Это полная уверенность. Она вообще не понимает, почему он меньше принес. Что за фигня вообще? Она говорит, ты что, не можешь больше зарабатывать, что ли? Это элементарно. Как вы думаете, кому легче больше зарабатывать? Женщине или мужчине? Мужчине легче? Женщине? Почему? А потому что у женщины Бог дает возможность зарабатывать по судьбе просто. Вот это все женщине дается по судьбе. Вот смотрите, когда рождается мужчина и женщина, для того, чтобы в мужчине развиваться, Бог отнимает у него знания и понимание. Вот мальчик, допустим, пять лет, посмотреть на него, он ничего не соображает. Кушать хочешь? Блять, хочешь? М -м -м -м. Все. Девочка пять лет. Посмотрите внимательно. Вспомните. Девочка 5 лет. Она все знает про всех. Про папу все знает. Про маму все знает. Кайф нибудь будет. Семья знает. Про отношения про все знает. Про всех рассказывает. Так или нет? Учится, допустим, первый, второй, третий класс. Девочка как учится? Легко. Она легко слушает. Вот на лекции как женщины слушают? На лекции как, знаете, как женщины слушают на лекции? Вот так вот. Они всасывают все просто. У них сразу в сердце все, они все точно, точно, точно, все. Так надо жить. Мужчина как слушает? Ты правильно сказал, это не фигня, это все фигня. Правильно? Согласен? Не согласен? <связанная> Мужчина не может перенять знания. Десять минут осталось у нас. Итак, видите, мы с вами начали разбирать уже практические какие-то моменты, связанные с любовью. И сегодня мы поговорили о том, что мужчина должен делать. Для, 100% для всех мужчин, хоть они это знают, но делать это крайне тяжело. Потом завтра мы также поговорим о том, что женщинам надо делать. В целом, тема очень сложная, и завтра мы продолжим эту беседу. А сейчас я вам скажу одну важную вещь, что… Вам в целом понравилась лекция? Нормально? Я пытался какие-то фундаментальные вещи вам рассказать, чтобы они улеглись в сердце. Сейчас я одну важную вещь скажу. Нам в жизни очень не хватает внутренней жизни. Сейчас у нас с вами будет уникальная возможность быть вместе и вместе заняться духовной практикой. Причем интересно, что в древней культуре ведической было такое интересное мероприятие, оно объединяло людей разных духовных традиций и вер. Это мероприятие называлось чтение Шанти-Мантр. Шанти означает мир. То есть всем людям не хватает мира. И для того, чтобы был мир, нужно произносить такие вещи, которые всем близки, всех традиций, культур. И поэтому вот одна из шанти-матр, я сейчас вам ее с санскрита переведу, она звучит так. «Сарвей баванту сукина, ага, я желаю всем счастья! Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира, спокойствия, чтоб не было войны!» Сорвей Бадрани, Паш Янту, я хочу, чтобы у всех была удача в жизни, чтобы все было хорошо. На кащий кабак, бавет, пусть никто не страдает, пусть никто не страдает. Классно? Такой настрой. И люди, когда повторяли все это вместе вот эти вот настрои, то они благословляли друг другу. Благословение это такая вещь, что ты все хорошее отдаешь, оно потом тебе возвращается назад, а у человека то, что не доставало, начинает доставать. Понимаете? То есть только другой человек может помочь. Мы сами себе не можем так сильно помочь, как мы можем помочь другому. Когда люди начинают желать счастья друг другу, то в результате создается такая сила, которая спасает их жизнь потом. И мы вот сейчас это будет уникальное мероприятие, потому что многие из вас, особенно кто не ходил на лекции на моей, такого вообще в жизни не встречали. Представляете, вот в автобус заходишь, все повторяют. Я желаю всем счастья. Автобус, весь автобус. Думаю, блин, трудом какой-то. Сразу выходите из автобуса идете в другой. Но если вы заходите в автобус, и им кто-то пошлый анекдот рассказывает, вам становится интересно так отворачиваться и улыбаться. Стоите слушать. Это означает то, что у нас культура извратилась. Понимаете, мы не можем принимать хорошее как что-то правильное. А плохое нормально к этому относимся. Понимаете, это уже извращение. И вот сейчас даже мы будем повторять, я желаю всем счастья, у вас у многих будет неловко как-то внутри. Ну, блин, ну я вроде на лекцию пришла, нафиг это все надо? Ну если не надо, ну помолчите, подождите, пока мы тут это, будем это делать. Цель этого мероприятия — это практика, которая потом научит побеждать судьбу. Она у вас может быть своя, но принципы всегда одинаковые у всех. Вы можете просто молитву свою повторять, но принцип вот такой, как мы сейчас будем делать. Есть звук, который мы пытаемся искренне произносить, а есть то, что стоит за звуком, это наше настроение. И настроение нужно отдать святости. У каждого человека свое. Кто-то должен вспомнить, каждый должен вспомнить что-то святое. Многие от вас, из вас об этом вообще не задумывались никогда, но у каждого есть представление о святости. Перечисляю представление. Кто-то должен вспомнить святого человека. Кто-то должен икону вспомнить святую. Кто-то должен святую воду вспомнить. Кто-то должен вспомнить останки святого и святое место. Кто-то должен вспомнить храм. Кто-то должен вспомнить книгу священную. Кто-то молитву. Кто-то имя Бога. Кто-то должен вспомнить самого Бога, если у него представление есть. И «Надо сказать себе, я хочу тебе служить». А как служить? «Я желаю всем счастья». То есть святость хочет, чтобы все были счастливы. И когда человек так делает, таким образом повторяет, «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья», первое, что с ним происходит, — спокойствие в сердце наступает. Неожиданно раз — успокоилось сердце. Второе — наступает Знание. Знание по поводу того, что вам надо. Неожиданно вы начинаете понимать, что делать с тем, что вам надо. И третье, появляется вера, что так надо жить. Но даже если просто вам станет хорошо после того, что мы это сделаем, это уже здорово. Вот эти три стадии не просто пройти. Это надо практиковать эти вещи. Так все сели прямо настроились каждый по-своему. Надо повторять не громко, а очень, с чувством, внутренне, всем вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем.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 Желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.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 я счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастья Достаточно. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы слушали меня все это время. Спасибо вам большое.